здравствуйте друзья добрый день дорогие да здравствуйте сегодня во всех смыслах знаменательный день проводим совет семьи это всегда событие достаточно сильное мощное но с другой стороны сегодня и прощальный эфир в инстаграме хорошо он послужил нам нашему росту развитию, объединению я думаю что это временное явление и мы все равно но, тем не менее, у нас есть другие ресурсы, будем общаться, мы не теряемся, Академия продолжает работать. Ну и советы семьи будем проводить, проводить будем на канале Telegram, будем также в ВКонтакте находиться. В общем, все формы доступные будут вам предоставлены. Да, сегодня у нас тема «Выход из кризиса». Действительно, сейчас очень актуально, и вот этот период, эта неделя, следующая до 20 числа, день весеннего равноденствия, вот такие. Дни силы, они еще очень актуальны, когда тем более такие масштабные события происходят. Поэтому в каком-то смысле следующая неделя решающая. И поэтому мы сейчас вот будем с вами и настраиваться, как нам прожить вот эту, этот ближайший период. И э, сделаем посылы на гармонизацию ситуации в моменте здесь и сейчас. Но надо учесть, что э, кризис, кризис сейчас наступает все более глубокий. И он затрагивает не только Россию, и Украину, но и всю Европу, и не только Европу. Практически сейчас все страны входят в глубочайший кризис, потому что все взаимосвязаны, вся экономика, политика, и поэтому кризис коснется практически всех стран. Это, к этому надо быть готовым. И вот для того, чтобы в кризис можно было все-таки жить и жить хорошо, нужно применить те ресурсы, которые есть в каждом из нас. Вы знаете прекрасно, что Кризис имеет два выхода. Он и может, можешь ты упасть во время кризиса, а можешь и подняться. Это было всегда, и вот сейчас это особенно можно использовать. Вот возможность второго выхода, его можно реально использовать. И мы сегодня об этом с вами поговорим. Да, я со своей стороны еще раз хочу напомнить про особенности, Формирование событий в этом мире Сейчас вот в инстаграме Благодарность большая Мастерам, которые так или иначе Напоминают человеку, что он Творец И у нас действительно 7,5 миллиардов Творцов на земле живет Но многие об этом не знают Но и обрывчато дается там а, и сям вот разные азы, да, как формировать реальность. То, что мы действительно своими мыслями, чувствами закладываем, а, закладываем настоящее и будущее. Но вот есть нюансы, которые почему-то упускаются. И поэтому многие люди думают, а почему вот я закладывал, да, мечтал там о хорошей жизни, а вот такое произошло. И вот об этом а, я тоже расскажу, вот об этих самых нюансах. Ну, э, я тоже э, уже дней 10, наверное, про это, про это говорил. Да, рубрика «Точка опоры», я думаю, многие уже смотрели. Она, кстати, тоже будет продолжаться. «Точка опоры» нужна э, во, всех, во всех проявлениях жизни. Поэтому мы будем продолжать эту рубрику. Тем более она вызывает хороший отклик. Там мы говорим о тех методах, о тех способах, выхода в другое состояние, которое позволяет позволяет получить результат даже на фоне таких событий. Да, это будет уже ВКонтакте и на канале Телеграм. Есть в шапке профиля все ссылочки в сторис регулярно в постах. Смотрите, надеюсь, что вы присоединились и уже с нами будете завтра очередной выпуск Анатольевича Александр смотреть, как найти точку опоры. Да, он уже будет в другом пространстве. Ну так, что, друзья, сейчас я предлагаю нам сделать посылы. Или... А потом будем, да? Еще а ну, таки... раз. Или, ну, или давай, рассказывай. Да, вот все-таки хочется еще раз, потому что я сама, как такой же человек, как и вы, проживаю каждый день. И еще раз узнаю вот эти нюансы, как правильно формировать события. На самом деле, почему, почему у нас не получается, да, казалось бы, реализовать то, что мы с вами планировали прошлый год, позапрошлый, накануне? Почему происходит, казалось бы, совсем обратное тому, что у нас есть в сознании, что у нас есть в сердце? Но на самом деле мы должны учитывать, что мы — это не только мы, это коллективное сознание, в котором включена информация и наших предков, того, как они жили, о том, как они думали, и всех людей, которые вместе с нами. И когда мы формируем, кажется, казалось бы, какие-то посылы на будущее, касающиеся нас, то мы это делаем просто с уровня сознания. И нередко в таком состоянии, как бы не очень высоком, не на очень высоких вибрациях, то есть находясь в системе, в системе, которая уже нами управляет так или иначе, с помощью денег, с помощью власти. да, И поэтому, Информация, то есть не в состоянии человека-творца. И поэтому вот эта система нас не слышит. Плюс еще действуют те программы в коллективном сознании, которые э, не трансформированы еще от наших предков, да, вот от наших бабушек, девушек, которые думали, что вот надо страдать, да, вот определенные есть убеждения, вот они еще формируются, поэтому очень важно вот в таких ситуациях они для этого и происходят, для глубокой трансформации, потому что вот мы когда читаем прогнозы, ну вот скоро там настанет, да, на земле будет земля планеты ангелов, вот есть такой термин и все будет хорошо, люди будут в мире жить, и мы сами такие думаем, ну а как вообще это может произойти, если кругом сейчас столько там и всего начинается перечисление, там насилия, да, несправедливость и прочее, прочее. Но вот в том-то и дело, что мы, вот те, кто пришел в этот период на Землю, мы взяли такую вот миссию, большую, высокую, чтобы трансформировать вот эти тысячелетние энергии того, что происходило негативного, в предшествующий период. И то, что формировало, да, повторяло вот этот кинопроектор, нам показывал вот эту реальность, которая уже была негативная из прошлого. Мы через себя, да, вот, казалось бы, выполняя какие-то обычные действия, вот реагируя так или иначе вот на эти события, мы трансформируем для всего мира вот тот негатив в который был в прошлом. Я улыбаюсь, потому что Диана очень хорошо говорит. Когда начались все эти события, у нее пробудились вот корни, совсем близкие корни ее репортера, ее телевизионщика. Она же, она погрузилась в эти новости, она там все знает все ходы-выходы, собирает информацию. И мне пришлось много приложить туда, чтобы она вышла из этого вот, из того клише, в котором она проработала 15 лет, по-моему, да, в этой системе, в СМИ. Но у меня То еще СМИ, родители военные да, журналисты. Военные журналисты родители. То есть, понимаете, очень непросто было выйти ей из этого, но... Она сумела, и видите, какие речи классные. Да, и изнутри, поскольку я прошла этот процесс изнутри, о чем я не скрываю, я как раз э, и говорю о том, что наша типичная да, реакция, почему не получается так здорово, как мы хотим, потому что все мы в большинстве привыкли именно реагировать на то, что происходит сейчас, а не строить свою реальность, не программировать то, что мы хотим. И вот в состоянии реагирования, конечно, получается, что мы поддерживаем тот сценарий, который есть. Потому что когда мы что-то программируем, это выполняется с задержкой. Не прямо сейчас, а с задержкой. И получается, смотрите, если мы реагируем вот на те события, вот военный конфликт, да, вот все, что вокруг происходит, там, болью, неприятием и всеми вот негативными чувствами, состраданием, как мы думаем, якобы помогает то мы на будущее, вот думая сейчас так на будущее, закладываем повторение, повторение этого сценария. Потому что в будущем производится то, что мы сейчас думаем и чувствуем. И, соответственно, вот мне тоже было важно выйти вот из этого сценария и реагирования на события. Ой, что там в Мариуполе происходит, ой, что там. И, наконец, начать концентрироваться на том, что я хочу видеть. Чтобы это завершилось, важно концентрироваться на том, что я хочу видеть. И сейчас расскажу про один эксперимент. Александр Александрович. Сейчас я mm -hmm. здесь вот поясню. В бизнесе есть хорошее правило. Допустим, ты попал в какую-то кризисную ситуацию, ты, она тебя действительно цепляет, она тебя держит, ты в, ней, в нее погружен. Если ты так и будешь продолжать, то ты она тебя так и будет прессовать. Поэтому в бизнесе есть правило. Попал в сложную ситуацию, сразу думай о чем-то более перспективном, о далеком, и туда закладывай мысли, и туда смотри больше. Да, здесь решать надо, но это, это вторично, а первично твое будущее светлое, которое ты уже строишь. И выход из в этом случае очень хороший из кризиса. Я это сколько раз проверял на себе. То есть не погружайся, не остановись человеком реагирующим, а человеком творцом. То есть твори уже новую реальность. И вот эта новая реальность постепенно, постепенно будет все твои хвосты убирать, и ты легко выходишь из ситуации. Да, вот эксперимент, который тоже меня очень убеждает, когда я это забываю, я просто представляю, вспоминаю эти образы. Сейчас расскажу, и у меня сразу возвращаюсь вот то состояние человека-творца. А вот Массаро Эмода, который проводил с водой опыты, эксперименты, он еще провел эксперимент, может быть, вы о нем слышали, но вот давайте вспомним с рисом, то есть в три а, стаканчика, да, чашечки он а, положил рис, ну, уже такой готовый, да, вареный, а, и а, разным способом воздействовал на него а, мысленно, то есть в одну баночку он посылал любовь, благодарность в течение определенного количества времени, в другую негативную энергию, там говорил, Лис, я там тебя ненавижу и прочее. А, а в третью просто не обращал на нее внимания. Ну, игнорировал. Там вот как бы игнорировал. Но игнорирование ⁇ это все-таки, мне кажется, вот эта энергия, это какой-то посыл. Вот я тебя игнорирую. А здесь вот просто не придавал значения, не обращал внимания. Равнодушие. И вот, да, равнодушие. И, по времени в первой чашечке с рисом, то есть, стал происходить, ну, естественный процесс ображения, но вот аромат сохранился такой, ну, комфортный, что можно, не отталкивающий. Во втором, прямо такой неприятный, он начал подкисать, неприятный, но в принципе, такой терпимо, да, ну, не критичный. А четвер... третья чашка, на которую не реагировал, не обращал внимания, там просто рис, он покрылся, он стал черным. То есть он вот о чем это говорит, может, не совсем понятно, то, что вот позитивная энергия, да, это понятно, хорошо действует негативная это тоже в общем-то энергия это энергия ну как для нашего мира привычная и она не столь как бы Созидатель. созидательная да что-то вообще предпринимает а вот именно не обращать внимание Игнорировать в каком-то смысле ⁇ это именно то, что убирает из этой реальности то, что нам не нравится. Опять же, здесь какие-то вот очень важные нюансы, на которые, в которых многие вот в этот период, в который действительно экзамен для нас, терялись. Что да, вот если мы, к, что нам, не обращать внимания на то, что происходит там с нашей родиной, с людьми, которые там близки нам по духу, да, наши родственники, что это просто игнорировать, это значит, и вот мы раскручиваем, раскручиваем вот эту а, степень. Нет, здесь важно, что мы не вовлекаемся, не думаем, не сострадаем. Вот у нас есть такое ошибочное мнение, что мы будем как бы эмоционально вот в этом, значит, мы помогаем. И это не значит, что мы бесчувственны, мы просто... Применяем те методы новые эволюционные, в соответствии с которыми развивается наш мир. Энергии борьбы, сострадания, сопереживания, они уже в нашем мире приносят только негатив, приносят только разрушение. И а, только вот а, энергии созидания, простраивания того, что мы хотим, какую мы картинку хотим видеть, это эволюционные энергии. Потому что в высших мирах все так и происходит, все формируется мыслью, чувствами и тут же реализуется. У нас в этом. Задержка больше, но это единственный инструмент возможного творения. Остальное все это путь разрушения. По поводу равнодушия есть простая, простая мудрость. Все войны создаются равнодушными. То есть те люди, которые вот сейчас там, говорят войне нет и так далее. Где вы были раньше? Почему вы занимали равнодушную позицию, когда все готовилось к этому, когда все наполнялось оружием и прочее, прочее, все напрягалось и все к этому подходило. Тогда надо включаться. А равнодушие как раз и порождает вот эту вот черноту. Хорошо. Ну да, это получается ну, тоже же, вот это не от войны, это, в принципе, на энергиях борьбы, на энергиях противостояния, потому что ты действуешь не, здесь не из состояния человека-творца, который поднялся над ситуацией, а из человека еще вовлеченного в систему. Реагирующего. реагирующего вовлеченного в систему. А система, именно а система сама, которая это все и запустила, эти процессы, она сильна, она сильна своей сплоченностью, сильна низкой вибрационностью, потому что еще на земле очень много людей совибрирующих с ней, страхи, агрессии. И соответственно нужно действовать противоположными ей методами, то есть она нас разделяет, мы противоположный, какой объединяемся, объединение. Вот сейчас, казалось бы, нас э, из Инстаграм, да, нас убирают, разделяют, то есть это тоже вот в каком-то степени продолжение действий систем разделить, потому что здесь очень много людей с позитивным мышлением, здесь действительно наш вот некий такой коллективный э, эгрегор единение, сплоченности, и она нас разделяет. А мы объединяемся также на новых площадках, мы объединяемся еще больше по созвучию, то есть э, ну, как сказать, те люди, с которыми мы не совибрируем, они уже вот на этом этапе переселения на другие площадки, они как раз отпадут, и мы еще больше созвучных людей найдем. Все вот нужно оборачивать в той стороной, которая нам выигрышна, людям-творцам. Ну, вернемся к выходу из кризиса. Выход из кризиса, он заключается вообще в простых вещах. Выход из кризиса на самом деле прост если мы выбираем именно путь выхода, который нас поднимает, на котором мы растем, то на самом деле все эти инструменты очень простые. И вот точка опоры, рубрика, которая, вот это, пожалуйста, выходы из кризиса. Но ну сейчас мы сделаем посылы, поможем вам сформировать свои посылы, опирайтесь на них, которые помогут вам, выйти из кризиса с более высоким, высокими вибрациями, с лучшим багажом и тем самым помочь это всем. Ну что, начнем? Да, действительно. Ну вот... В финале, скажу, что действительно сейчас важна опора на себя и опора на высшие силы через свою взрослую часть, через свою божественную часть, сотворчество с высшими силами. Потому что мы, это нам кажется, что здесь одни мы, а на самом деле наши аспекты, они в высших мирах, и они ждут этого сотворчества. Но они не могут сотворять с нами, когда мы маленькие, когда мы в позиции ребенка, когда мы в страхе. Поэтому то, во что сейчас нужно вкладывать – это в свое состояние в первую очередь, в свою гармонию, в свое душевное состояние. И тогда вот, творить те посылы, которые есть, они действительно будут эффективны. Вот это вот творение себя, творение себя в такой критической ситуации, себя нового, это и есть активная жизненная позиция, самая да. верная. То есть ты в этом случае становишься над ситуацией, ты поднимаешь вибрации свои и поднимаешь вибрации мира. И таким образом ты ускоряешь выход из ситуации, из кризиса всех остальных. Давай, Диана, ты зачитывай. Я да, хорошо. Дорогие, настроим наши сердца. <свык> наши сердца солнышки... Объединяем единое солнце, освещаем наш новый путь в новых реалиях. Мы выражаем чистое намерение на то, чтобы каждый человек осознал простую истину. Моя жизнь, моя судьба зависит от меня самого. Вот это вот такой первый стартовый посыл. Постарайтесь его, им, в нем жить. И постарайтесь помочь осознать это и другим, что не надо никого обвинять, не надо ни на кого сваливать свою какую-то ответственность. Будьте сами хозяевами жизни. Вот это закладывается этим посылом. Да, дорогие, в любом случае, все, что происходит, оно подсвечивает то внутреннее, что у нас не проработано, какими бы а, критическими, кризисными не были события. А вот простой пример, да, что все зависит от меня самого. Вы узнаете, пошли в соседний магазин, и там закончились там, продукты, к которым вы привыкли. Вы а, не говорите, ой, там вот такие события, там то, то, то, а идете и разбираетесь, где у меня внутри вот чувство нехватки, которое привело у меня к тому, что мне вот не хватает жизненно необходимо. И как только вы это трансформируете, возьмете вот эту ответственность на свое я, даже вот в любое время, Уверяю вас, появится либо в этот магазин завезут на следующий день, либо вы узнаете о другом, либо вам кто-то даст. В общем, вот на таком простом примере, что все даже в таких событиях очень-очень завязано на нас самих. И очень много примеров там с первой, второй мировой войны, как люди, известные, вот почитайте про Сальвадора Дали, вот, две мировые войны пережил и Казалось бы, когда никому не нужно вот это абстрактная живопись, да еще абстрактная, он смог стать известным, он как проживал эти события, он не где-то там прятался, а смог стать известным и э, стать изобильным, процветающим. Поэтому вот все сводится к нашей реальности в итоге. Я понимаю, что из любого кризиса есть два выхода – упасть и страдать, или подняться и добиться успеха. Я выражаю чистое намерение взлететь, и для этого у меня есть ресурсы, и они простые. Я выражаю чистое намерение думать позитивно. Вот, простой, простой ресурс. Думать позитивно. В любой момент. Смотришь новости, общаешься с кем-то, какие-то чувства приходят, мысли. Постарайся переводить в позитив. Постоянно держать более высокие вибрации. Это обязательное условие, это тот старт, который позволит тебе выйти из кризиса на более высоких позициях. Ну, дорогие, это не значит, что мы говорим, а это все ерунда, это меня не касается. Это именно активная творческая позиция. Любой негатив переводить в позитив и думать, а что я хочу, как я хочу, чтобы развивались события. Вот на это творчество. Потому что мы сейчас творчество на сострадание направляем. Вот действительно сейчас две опасности, вот такой психологический, сострадать. И у нас действительно есть нейроны, которые привыкают к этому. И уже как некий наркотик этого требует почитать про войну и пострадать. Страдать. У нас вот есть к этому предрасположенность, поэтому это нужно учитывать. А второе, смириться, ну это уже обычная реальность, да, ко всему человек привыкает. И тоже опустить лапки, и да, пусть там хоть трава не расти, я тут сейчас свою жизнь буду устраивать. Вот и то, и другое а, неверно, вот эти нюансы важны, о которых я говорила. То есть творческое, активное преображение мира с помощью своих мыслей и чувств, что я хочу. В этот момент вот на советах семей, семейных советах старайтесь принимать позитивные решения, причем старайтесь, как можно более масштабные, более глобальные, выходите за рамки своей семьи, выходите за рамки своего пространства, своего дома, выходите из пространства своего города, страны, берите планету в целом. то есть делайте шаги в развитии масштабности. это тоже позиция творца, это тоже выход из кризиса. Да, и потом мне что не мешает заземлить в том, что, а как это в моей жизни проявится, вот эта реальность, которую я хочу. Я выражаю чистое намерение проявлять добрые чувства. Ну, здесь вопросов нет. Я выражаю чистое намерение делать полезные дела. Все очень просто, обратите внимание, все просто. Думать, чувствовать, делать все на доброй основе, и ты уже, вот в этой, в этой ситуации, ты уже более высоких вибрациях. Да, вот этот закон причины и следствия, он сейчас его никто не отменял. Что если ты делаешь полезные дела и приносишь пользу, то тебе в любом случае будет бумеранг э, твои события жизни, где ты тоже э, благополучен. Но еще более высокая планка делать не просто полезные дела, а радость приносить. То есть твои дела должны приносить радость тебе и другим. Это уже позиции Творца. Как я говорю, делать э, полезные дела – это функция человека, а делать радостные дела – это уже функция Творца. Я выражаю чистое намерение строить добрые отношения со всеми людьми, всех национальностей. Сейчас это особенно важно. Особенно важно. Здесь как раз и вбивают клин. Здесь как раз больная точка, друзья мои. «Будьте выше этого, не поддавайтесь тем, кто разделяет и властвует». Поднимайтесь, да, поднимайтесь над ситуацией, смотрите на все как на большой спектакль, что действительно те люди, даже те, кто разделяет и властвует, они выбрали такую роль разделителей и властителей. Нет плохих людей, есть люди, которым плохо. Вот в каком-то смысле этим людям очень-очень плохо, кто это делает, потому что они оторваны от своих божественных я, и они другого пути выживания не видят. И точно так же те люди, которые там, да, с которыми направленные действия на которые они точно также они находятся тоже под определенным влиянием определенных сил и вы просто представляете когда если вы попадаете вот под влияние пропагандистской машины и там вот такие такие там вот там то там то тут делают, вы представляете что вот эти мужчины он когда-то родился, и он был маленьким ребенком невинным. Вот просто увидите таким его ребенком, которому еще никто не запудрил мозги, и пошлите энергию любви. Вот это вот лучший вклад будет в эту ситуацию. Реализация этих посылов выводит из кризиса. А теперь сделаем общие посылы. Мы выражаем чистое намерение на трансформацию национализма и шовинизма в любой форме во всех народах. Особенно важный сейчас момент такой. Мы выражаем чистое намерение на устранение насилия в адрес других людей и всех форм жизни, в мыслях, словах, поступках. Что не зря сейчас некоторые блогеры тоже стали про вегетарианство опять говорить, что действительно мы едины, едины все существа планеты Земля. Нет никого хуже, никого лучше. Все дети Бога Творца. Да, и кушать другого, это тоже, в общем-то, насилие. Мы выражаем чистое намерение на устранение лжи во всех проявлениях жизни. Лжи, особенно сейчас, лж, энергия лжи поднялась такой мощной пеной. Друзья мои, постарайтесь в, этот, в, эти, в это время быть максимально чистыми, честными, правдивыми. Максимально. И это снимет вот, это, вот эту энергию лжи, уберет ее. Мы выражаем чистое намерение на построение в своей стране гуманного общества, в котором счастливая жизнь для всех является обязательным условием. Этот посыл для всех стран важен. Строить гуманное общество, где все не измеряется счастьем человека, вот к чему мы должны прийти. И мы с вами, вот на предыдущих всех советах семей, мы формировали эти посылы. Друзья, они не пропали, они и не пропадут. Они, как говорится, огненными буквами записаны в небесах, и они обязательно будут реализовываться. Мало того, они реализуются. Если бы не было вот такого мощного движения людей, пробужденных людей в этом направлении, то события бы развивались бы намного хуже, это известно. А мы с вами сумели все-таки вложить и свою лепту в этот мировой процесс, в мировой кризис. Мы выражаем чистое намерение на построение в своей стране еще раз хочется это прочитать гуманного общества, в котором счастливая жизнь для всех является обязательным условием в каждой стране гуманного общества, в котором счастливая жизнь для всех является обязательным условием. И завершающее. Мы выражаем чистое намерение на скорейшее прекращение военных действий и решение всех спорных вопросов путем переговоров. Мы выражаем чистое намерение на скорейшее прекращение военных действий и решение всех спорных вопросов путем мирных переговоров. Да, все. <кхе> Друзья, э -э мы не стали расписывать все более детально, все. в общем-то, все понятно. Все предыдущие посылы, вы можете посмотреть, они все есть, они сохранены, и они все об этом. По сути, мы сегодня с вами констатируем весь тот объем наших посылов, и все они выводят в другое, более высокое состояние. Да, дорогие, очень важно сейчас встретиться с собой, честно встретиться со своими мыслями, переживаниями, потому что все это не пропадает бесследно. И все это с бессознательного уровня в большей степени формирует нашу реальность, чем то, что чему мы обучаемся, что мы делаем да, для нашего в том числе финансового изобилия. Вот эти вот неосознанные установки, они в большей степени правят баллом. Поэтому вот я лично решила проводить такой марафон медитации 10-минутных, но именно нигде, вот, э, э, при всем уважении ко всем техникам, мне именно отозвалась где мы просто концентрируемся на дыхании и наблюдаем за тем, что происходит в сознании, то есть встретиться с самим собой, через... встретиться да, через тело с теми мыслями, убеждениями, которые есть. Вот по 10 минут в день. Мне тоже самое это важно пройти много-много раз, чтобы действительно быть вот таким вот чистым посредником между тем, что ты... Хочешь, чтобы происходило, и чтобы это действительно реализовывалось, и никакие мысли, убеждения, прожитые эмоции не стояли на этом пути. Вот мне одна подписчица написала вот в этот период, что... Она давным-давно, несколько лет назад рассталась с молодым человеком, и сейчас у нее стала вот заново проживаться вот этот боль расставания. Вот это, о чем я сейчас говорю, что сейчас вот вскрываются все эти программы. И очень важно вот найти для себя метод, где вы сможете э, бережно увидеть это и трансформировать. Антон Александрович, что же вот какие-то программы в моей на эту тему, наверное, в ближайшее время? Да, у нас мы, как всегда, на острие, мы, как всегда, в таких... Сложных ситуациях предоставляем людям возможность найти точку опоры. И вот сейчас курс пробуждения, который позволяет действительно четко поставить свои энергии, свои все силы, сконцентрировать и в нужном направлении их отправить. Вот это все есть. Так что мы продолжаем. Да, мы продолжаем работать, друзья, и наши примеры, наши. Практики, наши продукты, вы знаете, они высокого качества, они все построены на, жизненно, на жизненных примерах, на самой жизни. И дает высокий результат. Так что, да, вот в вот кризисное время действительно вкладывать свою гармонию, курс гармоничного развития личности, это действительно то, что всегда будет с вами, потому что из этой точки проявляется все другое, из этой точки строится реальность, из этой точки вы можете аффирмациями действительно эффективно творить, повторяя аффирмации, я магнит для божественного процветания, мои доходы всегда будут соответствовать моим потребностям и превышать их, но когда вы действительно находитесь на высоких вибраций и в честности чистоте и правде то есть осознаете что вы создаете что вы думаете и что вы чувствуете а не становитесь мыслями и чувствами друзья Мы... mm -hmm. друзья несмотря ни на что жизнь продолжается и сегодня в трудной ситуации особенно сейчас сегодня в трудной ситуации сделать шаг внутрь себя и найти точку опоры в себе на более высоких вибрациях это подвиг и он обязательно принесет свои плоды именно сейчас в трудных ситуациях работать над собой, не паниковать, не опускать руки не забиться в угол, не, не испытывать страха, а развиваться добиваться более высокого своего энергетического состояния Ментального более высокого состояния, психического более высокого состояния. Это самый высокий, самое лучшее, что вы можете предложить себе для создания нового своего будущего. Сейчас, во время кризиса, есть возможность вырасти. И многие вырастут. А кто-то упадет. Выбирайте. Сегодня точка, вот это Рубикон, который вас определит, куда вы пойдете. Какую сторону? Да, мы дальше ждем вас в Международной академии Естествознания. Я жду вас на своем безоплатном марафоне. К нему его можно найти. Они мне будут давать информацию в своем телеграм-канале. Он называется Диана Некрасова. Есть по ссылке в шапке профиля моего сейчас еще в Инстаграме. Называется Диана Некрасова, медитация в Телеграме. Либо ВКонтакте также Диана Некрасова, Москва, можно найти, или также есть ссылочки у меня в сторис сейчас, как меня найти. Там будем запускать марафон, осознавать свои мысли, трансформировать и строить новую реальность. Друзья, продолжайте добрые дела. Мы это делаем. У нас сейчас, как во время, в начало, во время пандемии, мы очень активно включились и добились очень многого. Обратите внимание, среди наших студентов, прошедших наши курсы, за все время пандемии никто не ушел из жизни. Никто. Это несколько тысяч человек, и никто не ушел из жизни из-за ковида. Понимаете, это о чем-то говорит. И сейчас мы тоже предлагаем вот эту точку опоры, более высокую точку опоры. Через наши продукты вы их увидите, вы их найдете. Мы специально мы сбросили цены, чтобы, опять же, чтобы вы могли, чтобы они были более доступны, чтобы вы могли воспользоваться этими инструментами и встать в ряды тех, кто из кризиса выходит на позитиве. Благодарим вас за сотворчество. Можете э, следующую неделю повторять эти посылы. Вот до 20 марта, день весельнего равнодействия. Действительно, э, еще раз э, такой финальный экзамен человечества в каком мире оно будет дальше жить? В процветающем, изобильном, мирном или сами понимаете. Когда-то когда э, 22 марта было началом года. Это, по сути, Новый год, природный Новый год. Начинается новый, рождение нового, рождение новой жизни. Так что давайте подготовимся к этому, почистим перышки и войдем в новую жизнь. И будьте открыты и уверены в том, что все, что происходит, происходит во благо, если мы действительно это соответствующе встречаем, если мы доверяем своему внутреннему «я», опираемся на него, доверяем всем тем позитивным, высшим силам, которые с нами всегда в сотворчестве, которые всегда готовы нам лучшую событийность в сотворчестве с ними сформировать. Просто тот объем негатива, который накопился в обществе, накопился в нас, он, в общем-то, так просто не уходит. И избавиться от этого эксперимента дуальности, от того времени, когда все решалось око за око и так далее, не просто так. Поэтому это последние, последние такие шаги, попытки удержать человека в той реальности. Но мы с вами выбираем другую реальность. Мы из нашего сегодняшнего кризиса выбираем путь другой, мы выбираем путь Здоровья, радости, счастья. До, До свидания, встречи, друзья. Дороги.